Я вам даже больше и круче скажу, да, я вам дам определенный лайфхак, следуя которому вы всегда будете иметь доходность лучше долларовой доходности, в том числе по американскому рынку ценных бумаг. Итак, давайте критерии, да, то есть, что вы можете выбирать, что вы можете покупать для того, в российских компаниях. Два основных критерия. Первое – сырьевая компания, второе – компания находится в частных руках, не государственная компания, не Роснефть, не Газпром. То есть, два критерия. Компания продает сырье, компания находится в частных руках. За 5 лет частные экспортно-ориентированные компании делают доллар из любой точки. На каком графике не поставь, я взял в частности для примера зеленый график – это доллар, да? остальное – Северстайл, Распадская, Лукоил, НЛНК и Газпромнефть – частные сырьевые компании «Металлурги» и «Нефтяники». За пятилетний промежуток делает доллар, да? то есть если доллар за пять лет там, дал нам доходность 70-80%, а сырьевые компании дали минимум 170%. На десятилетнем промежутке делаем доллар, даже от всплеска доллара все равно доходность там, от 300 до 1200%, то есть еще раз, от 300 это получается от 30. До 100% среднегодовой доходности предоставляли акционерам российские частные экспортно-ориентированные компании. На 15-летнем промежутке времени, то есть там картинка становится еще интереснее, да, но 20-летний промежуток не стал смотреть, потому что не все компании были тогда частными. А, ну и здесь тоже нужно оговориться, что важным моментом является то обстоятельство, что а, рост цен акций не учитывает дивиденды, да, то есть еще выплачиваются дивиденды и дивиденды соответственно дают дополнительную прибавочную стоимость и их можно реинвестировать.